Европейскими регуляторами было принято решение сделать исключение для отдельных владельцев. Точнее, было принято решение предоставить возможность отдельным владельцам этих ценных бумаг запросить разрешение на разблокировку. Что дало бы возможность нашим гражданам продать свои ценные бумаги